Смотри, это что везут, мертвеца какого-то? Ребятки, ну что, новый день начинается, вы знаете? Интересно так, позавтракал сходил, весь трак осмотрел, Масло посмотрел, проверил, все жидкости проверил. Такое ощущение, что ты как будто бы какой-то водитель э, состава, знаете, поезда. Но там у тебя есть помощники, а здесь ты сам. У тебя нет какого-то второго помощника-машиниста или вот эти ребята, которые проверяют колеса, ходят, стучат, знаете, на остановках. Здесь ты все сам, за все сам отвечаешь. Ну классно же, круто. И такие огромные расстояния, ребята. Сейчас я еду в Нью-Мексико. Dann что reason I stopped you что вы no through truck road you got your videol your book with you with your registration death card and all that I mean to see it. okay what happened I, I'm looking for this place for turn around you can't you shouldn't have ever turned on this road there's a deputy sitting down there and a sign at the end of this road yeah I see said no through truck that should have told you to keep going south right there, yeah right? but when I turn right I see the sign But how I can turn around Блин, я только подумал, думал, как мало как мало встреч у меня было сотрудниками полиции за этот рейс. Ты полтора месяца уже езжу? Ну ладно, короче, смотрите, в чем дело. Дело в том, что там на трассе огромная пробка стоит, все красное здесь стоит, видите? Просто все красное. И навигатор мне показал, что там ты будешь стоять 30 минут, ты можешь объехать. Я начал объезжать. Заехал на такую вот улочку, ну типа сельскую. И я когда уже на нее повернул, то есть я, вот трасса идет, я повернул сюда, можно еще. А потом, когда я сюда уже повернул, я уже увидел знак о том, что сюда нельзя ехать. Но что я могу сделать? Ну то есть я не то, чтобы я оправдываюсь, если это влечет за собой какого-то штрафа, да пофигу. Ну Но я виноват, я не спорю. Я виноват. Но виноват лишь в том, что я просто... Что я просто? Я не знаю, что я просто. Я увидел его уже поздно. И его нельзя увидеть раньше. Потому что ты когда только повернул я на это, вот этот знак висит, а предварительно его не было. Я не знаю, насколько это законно, ребят. Вот вы говорите, что то там с ними не споришь. Да, блин, ребят, потому что я не знаю законодательства. Я не знаю, нормально ли это, что знак стоит после. Жалко, у меня регистратора нет, но тем не менее, я, наверное, попробую, если это будет через Zoom суды, я попробую суде это все дело объяснить. Your information, vehicle information, where I observed you at. A warning for disregarding a traffic control device. Okay? Yep, yeah, thank you. If you could sign my copy of it. Mm -hmm. Next time you see a sign, man, go the other yeah. way. Huh? But before I don't see it sign. Well. When I turn right, I see sign, but what, why I can do it? Yeah. <laughs> but I can do it? <laughs> why? Every road in this county. Every county road and farm yeah. road is a no-too truck road. You know what I'm mean? saying? Yeah, thank you. Короче, ничего обжаловать не придется, а я уже заранее на него <laughs> злой. Просто ворник. Но! Warning warning, это ладно. Предупреждение у меня выписало это все. Представляете, он стоял, ему не лень было меня остановить, чтобы убить все предупреждение. Круто, круто. Ладно, все, поехали дальше. Все хорошо, что хорошо качается, да, так говорят. У вас в России. <laughs> Это, смотрите, ветряки, ветряки впереди нас. Черт возьми, бедные червяки, как я им сейчас не завидую. Они так присутствуют, счет червяки вылезают из земли. О червяках заботятся, о их семьях, о их родственниках. Вот за это молодец. Вот это правильно, я считаю. Вот это вот забота, я понимаю. Просто всех порвет Путин, ребят. За путином сила. В России это Путин. В общем, ребята, сегодня очередной день закончился моей поездки. Два дня подряд я просто еду, так непривычно. Вот я все эти полтора или сколько я месяцев работал, работал на короткую дистанцию. Ну то есть вы сами видели. Я с утра загрузился, вечером разгрузился или на утро на следующий, потом опять туда-сюда. То есть там небольшие расстояния были, там буквально тысячу миль, может быть меньше. И вот я и так сегодня целый день останавливался, много гулял, ходил. Сейчас специально, видите, трак-стоп вон там. И там есть парковочные места. Просто я думал, что я буду, знаете, тереться с другими водителями, рядом где-то вставать. Поэтому я отъехал подальше. Черт знает, куда на какую-то старую вообще заправку. Я иду в душ, забронировал душ по приложению. Иду в душ, схожу. Умоюсь, искупаюсь. Может быть, по поушну, не знаю, что-нибудь перекусить бы. А вот, смотрите, ребят, толпа каких-то военных понаехала. Машин, наверное, 10. И вообще надо сказать, что в Америке все, и военные, и полиция, в основном они такие все здоровые, накачанные, огромные мужики. Таких пузатиков не увидишь, как в России, в Сочи где-нибудь. Пока купался, сейчас иду с душ. Здесь уже траков на вставал. Смотрите, раз трак, два трака. Но вроде бы я надеюсь, что они тоже уехали специально, чтобы было тихо. И сейчас они заглушат свои траки. Ну ладно, все, спокойной ночи мне, а вам, ребята, хорошего вечера. Вы же вечером смотрите ролик. И доброй ночи заранее. Смотрите, ребят, что это? Крыло от самолета, да? Огромное какое. У него колесо лопнуло. Видимо, тяжеленное но очень. Где-то длиной, как моих два трака. Как им управлять, я вообще не понимаю. Итак, друзья, наконец-то я доехал до первой разгрузки. Город Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Через минуту я уже подъезжаю к клиентскому дому, выгружаю здесь Audi A7. Попробуем быстро это сделать и потом поедем в этом же городе выгружать другой Audi. Так, какая-то здесь убитая дорога. Ну что, ребят, первый автомобиль доставил Audi. Для этого мне пришлось выгнать два. Сейчас вот этот загоняю вперед, потому что я его скидывал в Лас-Вегасе следующем, А вот этот мне сейчас нужно будет скинуть. И буду пытаться его на второй этаж поднять, потому что гидравлика так себя плохо и чувствует. Вот та сторона. Видимо, тот э, цилиндр внутри все-таки нужно будет менять, потому что я даже когда опускаю машину, он все равно затормаживает, знаете, немножечко. Ладно, что, будем пытаться вот эту вот тяжелейшую машину сейчас загрузить. Но вначале, вначале малышку. Сейчас вроде поднимается более-менее, но тем не менее мы точно сделаем вывод, ребята, потому что я много проехал, там 2000 километров, может быть, аккумулятор уже точно зарядились, и теперь точно уже понятно, что если она кривится, хотя сейчас по-моему не кривится, поднимается, то вопрос вот в этом цилиндре, вот он, видите цилиндр внутри, вот он, даже качается сейчас. То есть я просто беру вот это, откручиваю, вот здесь крепление откручиваю, внизу там такой стол простоит, вверху стол простоит. его снимаю, каким образом я оттуда его вынимаю, непонятно, вытаскиваю, как будто бы вниз он выходит. Но вниз куда? Куда? Мне надо на обрыв на какой-то подъехать, на край скалы что ли, или как это делается? Вот видите, я более-менее ровно подъехала, более-менее ровно, но все равно видно, что этот немножко запаздывает. Но это не главное, это легкая машина, как бы мне он ту поднять, за нее я переживаю. Вот, ребята, как сейчас это выглядит. По-моему, до этого я уже запутался. Какая сторона? По-моему, ниже вот это была. Теперь ниже вот эта сторона. Ребята, приехал выгружать второй автомобиль. Audi RS7. Какую-то степь. Поля. Фух. Погода прекрасная. Ветреная, обдувает. Так, осмотрим ее со всех сторон. Вау. Как дела? Скрапы на римах. Yeah. Is there anything else? No. Um, can you drive it and then I'll drive you back? Yeah, no Все, чувачок меня довез, тачку ему отвезли, я закрываю трейлер, и ребята у меня где-то здесь рядом в час езды. Нужно забрать еще одну машину, уже, уже диспетчер мне нашел, для того, чтобы отвести ее куда-то в сторону Лос-Анджелеса. Ну короче, лишних не бывает грузов, правильно? Правильно. Вот я и приехал, ребят. Холло! Блин, yeah. <laughs> какая она длинная, ребята. 20 000. Я припарковался на следующей улице, потому что мой путь длинный. Восточный европейский акцент. Украина. Россия. Я нужно, чтобы ваше полное О. Так что я просто попробую следовать за вами. Это будет много дыма. Я могу поставить свой скутер. Inside your Oh sure trunk. sure. Mm -hmm. uh, let me just walk around the car real quick. Yeah. You oh, wanna check? Yeah. Okay, <laughs> А, oh, yeah. oh, okay. Все, ребятки, доставил, несмотря на то, что на гугле было написано, что закрыт автосалон, но он был открыт, видели людей очень много. Короче, все нормально, ребята, а я сейчас вот эту назад тачку, блин, она дымит, капец как, аж они увидели, Говорят, что она там случилось с ней. да, все нормально, просто дымит. Настроение прекрасное. Но это Лас-Вегас, и я сегодня здесь увижу своим другом, с Димкой. Поэтому я, наверное, останусь здесь, несмотря на то, что время сейчас еще чуть-чуть после обеда. То есть, в принципе, еще достаточно времени. Для того, чтобы поработать, я успею долсаж заехать, но хочу отдыхать, ребят. Уже отпуск начался, будем считать так. Я помните, с вами. Ну, собственно, конечно, помните, все последние ролики только, блин, об этом. Что у меня с гидравлической системой? А может быть масло, а может быть электрика, а может быть аккумулятор, а может быть двигатель. Знаете, что было на самом деле? У меня сейчас машину, она не стала поднимать. Я, я загнал ягуар тяжеленный, начал поднимать, а он нифига не поднимается. Я думаю, что такое? И я просто молча, по телефону болтаю, у меня наушник вон лежит. Я по телефону болтаю, та-та-та-та-та, и такой говорю. Ну, там, что-то с человеком вообще с другом, короче, с подругой. И, да, ла, ла, ла, ла. И сам молча просто иду в трак такой, думаю, что-то не поднимается. Представляете, как, как вообще голова работает у людей? У меня. Я думал вообще о другом, я вообще разговаривал о какой-то теме. И вдруг я такой просто, у меня не поднимается машина, я заглушил, двигатель выключил. Пошел, достал новый соленоид. Я его установил. Вот, смотрите, он. Я его установил, новый, пока по телефону болтал. И у меня все начало поднимать. Практически ровно и очень быстро бло, гидравлика шла. Представляете? Вот он, новый соленоид. Но он маленький. Вот, смотрите, старый. Он весь сгнил. И вот здесь уже... Это новый. Помните, я покупал? Это тоже был... А, это... Короче, неважно. Вот, это... вот здесь вот есть втулочка, прокладочка. И она... Под э, таким нагревом большим Она начинает плавиться Все это дело плавится И соляной, соответственно, внутри уже не смыкает так, как нужно Но это 12 вольтовый Ну, блин, хлипкий, маленький Представляете, какая здесь, какое здесь напряжение большое Когда вот там лепестки эти сжимаются Какое, блин, здесь напряжение Мотор насколько на себя берет. Поэтому что-то надо придумать другое. Это фигня. Я их буду менять каждый, каждую неделю. Оно все равно будет каждый раз выходить из строя. Надо что-то другое придумать, ребят. Я не знаю, подскажите мне, напишите, что может быть. Я сейчас приду еще буду Google штурмовать. Потому что на новых трейлерах какие-то большие соленоиды огромные идут. И они должны быть большие. Можно, конечно, механически поставить, знаете, такой чик. Как типа массу включать на машине. Но это, блин, каждый раз туда лазить. У меня здесь вот все. Мотор пошел работать. А это каждый раз куда-то лазить, куда-то выводить не вариант. Надо что-то еще думать, ребят. Поэтому подумайте, подскажите мне, что можно придумать. Что можно придумать, чтобы прям такое жесткое, жесткое сцепление, жесткое было соединение. Бывает какой-то 24 вольтовый. Можно ли мне его поставить или нет? 24 Наверное, нет, да? Или, можно. не знаю, напишите в комменты. Реально, ваш совет нужен. Иногда такие дельные вещи мне вы пишете, я их а, беру к сведению. Какую-то крутую идею недавно человек написал. А давай, говорит, принт тебе огромный сделаем. Ну, в смысле, ты сам сделаешь. Короче, ребята, увидимся с Димой. Е! Yeah. Е! Yeah. Блин, мы сидели, я не знаю, сколько мы с тобой. Четыре часа, наверное. У меня вот, если слышно или нет, у меня уже горло болит мы так с Димой активно обсуждали прошедшие выборы в Госдуму нет, вот что че вот это мы точно не обсуждали 4 часа просто, там музыка рет в заведении, блин, кричали вот это твоя тачка белая? да кричали, блин, орали, вот Дима тачку взял себе новую нормальная тачка SUV, да? что я хотел у Димы спросить, я хотел спросить, что у вас лаганов с масками? С этими... Все отменено, все закончилось, бега свернулся, слава богу, все приезжаете. крайне редко да, да, маски, кое-кто конечно ходит, но маски не необязательные, все открыто, клубы открыты, бары открыты. В одном из них мы сейчас вот были куча да. народу, блин, да. а что за автобусы, расскажи нам. Я уже рассказал, но я так. Это так, так называемые пати-басы, люди туда покупают билетики, их развозят по всяким разным ночным клубам. И какой-то бы все в стоимость в одну стоимость этого баса. то есть, то это есть очень прикольно то есть прикольно чем что ты каждый раз не стоишь в очереди в какое-то конкретное заведение клуб ты просто один раз оплатил и тебя без очереди в каждый клуб в каждый клуб каждый, да. клуб, каждый и плюс тебе еще дают Тебя бу да? да? И, а, ребята, то есть ты просто без очереди везде в каждом заведении ходишь, то есть ты говорил, по-моему, там, бу бу бу даже больше бу бу бу Нет? Ну, от того, какую программу выберешь, да. то есть ты заходишь, сразу тебе говорят, час у тебя есть потусить, полтора, да? Да, да. Все, И донат. ты можешь, если ты, допустим, какой-то из клубов понравился, ты можешь просто остаться там на, на, на, на всю всю На всю жизнь? На всю жизнь. На всю жизнь тоже можно на принципе, наверное. Как ты когда-то остался в Вегасе, да? Да, да. Ну, это совсем новая тачка, да? 21 года. Офигеть, а сколько пробег 0 было, да? А сейчас что, 900? Тысяча, тысяча, сколько ты уже? Месяц это, <conditions> блин, Америка. Здесь блин, никак без машины, блин. Да, banda, здесь никак. Здесь никак. Короче, ребята, я все у Дима уточнил. У него есть трак и трейлер. Маленький трак, знаете, вот как у меня был трак обычный трак, и трейлер, пикап трак, и трейлер. И на нем можно возить три машины, правильно? Да. Сколько, ну примерно какой там грос, скажем так, в неделю можно зарабатывать? Гроз 6-7 тысяч в легкую. Причем не напрягаясь, то есть не так, чтобы ездить круглосуточно. 6-7 тысяч, ребят, это у нас гроз. Гроз это у нас общая просто прибыль, которая, из которой вы читается топливо то то то то ну то есть тысяч пять я думаю 4 ну 4 скажем так процентов точно будет оставаться но соответственно нажать на 4 еще потому что в месяце у нас четыре недели правильно и получаете сумму которую вы можете заработать в месяц 12 ночи 12 ночи время смотрите сколько до 12 16 12 16 время народа просто все тусят гуляют кстати как эта штука называется Over, this... you, Смотри, это что везут, мертвеца какого-то с ковидом или че? Короче, ребят, я решил поджечь Роллс-Ройс, быть круче парня того, который поджег Мерс. Так то лучше будет, ребята, то я сами руками грязными запатькал немножко. Пока сейчас все закрою, как раз подсушится на солнышке нормально. Uh, I don't know, you can check. Your knowledge. I'm just put inside my trailer and, <laughs> and, and where did you pick it up? Car, Pampano Beach. Okay. Look, are you car? No. Oh, you're a, you're a private, uh... Uh, yeah, from play, play car moving company, oh, from moving company. Right. Always see a mileage when when it was picked up. I don't know. Look I at don't... how dirty they got it. Yeah, I know. That's I terrible. Yeah. But I can I send you all pictures. Okay. It's dirty car is dirty. Right. Did you note that? But you... but I have a pictures. I had a, I have a recording. Part <laughs> of this. Yeah. It's terrible. Now, who did that? Did you do that? No, Or? no, of course. On the picking-up location. When I pick it up, I see that the car is dirty. Terrible. Um, I want to make sure that that is noted, because because that's not how it's supposed to be. Okay, let so. me bring your napkins. We can... No. We can... That's, that's okay, I have special clear for that. But that's terrible. This is how you deliver a car? This is not my job. <laughs> right, but but when I pick it up I see this. Oh this is how it was when you picked it up? Of course. And you noted that? Yeah. Okay. I check only outside. This is not my working checking right. inside. You can see no scratch, no damage. Right. Around. Right. How inside? I don't know. It's not my working. <laughs> okay, so, so they did this. That, but when they picked it up, this wasn't there. Yeah. That, that's yeah. what I'm saying. Not that you did it, yeah. but... That's terrible. Okay, so They give I, me this paper. Okay. Oh, I see. Драйвер's leather door was all dirty, black smudges all over. No, I can't do it. This is not my work. Well, that's fine, but no, I just take a pictures. If you can, you can take a pictures. T uh... Terrible. Thank you. No, don't do go. Yes! Короче, мужик офигеть, просто, ребят, представляете, смотрите, что делать. блин, надо же, у меня такого никогда не было, короче, началось все с чего, он говорит, чувак, а почему-то всю дорогу мне? Меня... да-да-да, спасибо, пожалуйста, та-та-та, а почему ты был не в, не, в, не, в, не в пятницу, сегодня воскресенье, почему ты был не в пятницу? Я говорю, потому что у меня, мол, закончился. Он говорит, что ты имеешь в виду? Ну, ты что имеешь в виду? Ну, локбук, есть такая тема, которая мне, ну, говорит, сколько я должен... А, я понял, я понял, хорошо. Берет, заглядывает внутрь, говорит, а там все коробки есть внутри? Я говорю, я не знаю, я не проверял. Он такой смотрит внутрь. Блин, а что она такая грязная? Она, ну, какие-то там есть грязные. Ну, какая-то грязь, я не знаю, что там у него, какая-то панель, она вся белая, она не белая. Ну, то есть это не я, я когда грузил, я это видел. Я говорю, ну, что я могу сделать, ну, грязная, да. Ладно, поедем дальше. Всем привет. Всем привет, с ребятами встретились, в кафешке посидели. Как вы тут живете, нормально все у вас? Все нормально, все хорошо. Работаете? Где-то работаете, нет? Работаем хорошо, работаем. Работаем Моинги. хорошо. На Моинге? Да. Работаем да. качественно. Молодцы, ребят на Моинге работают. На Моинге я тоже работал, когда прилетел. А вы сами откуда? из Минска. Из Минска. из Минска. Из Минска. Два года назад прилетели. Да, почти, почти два. А вы тогда смотрели, да? В том числе, конечно, конечно. Как только приехал, мы прям вообще смотрели, да. да. И вы на мувинге фигачите сейчас нормально, работаете сильные. А там нельзя быть слабым, ребята, там, блин, сильным духом, там, да, сильным духом самое главное, да. Работать надо, ребята, это просто невообразимо, человек говорит, я на Муинге работаю, и на какую тачку облокотился. Не просто облокотился, мы дальше пойдем, это тачка, ребят, купили тачку, Расскажите вкратце, что вы сделали. Год назад, да? Да, ну, в зимой купили, Полгода назад взяли тачку на где? На Уксоне. Да, ай-яй-яй. Аукцион АЕ, о чем, по чем, можно сказать, нет? А, она на 19? Не, 20, ну, 20 тысяч она учила, 1000, да. 20 тысяч, и она что, была немножко подубита? Она да. была стукнутая вперед, да. не сильно, там, короче, радиатор целый. Это Beho тройка целый, да? Да. Это Xtreme 20. Xtreme 20. Офигеть. 20 тысяч, да? да, а, да, да. мне кажется, это по российским меркам вообще нет ничего, да? Она в России стоит, наверное, сколько? Не, ну она и тут-то новая стоит 50. Да. Она За двадцатку тут... взяли, сколько вложили примерно? Вложили около шести плюс работы и часы. То есть представьте, ребята просто взяли сами тачку, без всяких на. Вы нигде на сервисе раньше не работали. Просто говорят, дайте ну дай мы попробуем и взяли и купили себе тачку. Вложили не спеша, да, просто зарабатываем потихонечку. Чуть-чуть вкладывая, покупая бампер, то Ну, больше больше вопрос был времени, потому что не так много времени надо работать. Да, да, да. И все, и сейчас вот вы мы, мы на ней гоняем теперь уже, да? Да. Любим да, все дела. Налюбуемся. Нормально, что, круто. И чё, какие планы? Вот вы сейчас на муинге работаете. Уже сколько? Надо брать. Сейчас следующий рост рост, потом yeah. вертолет. А Нет, будет... вообще я имею в виду. Ну вот вы сейчас на муинге пока сколько планируете ещё там примерно? Ну, поработаем Пока еще. Работать, да, Пока да. поработать, потом что-то придумывать будете. Да, Может да, быть, да. даже вместе на дороге встретимся когда-нибудь. А а обязательно. обязательно. Ну, обязательно как дорога. по минимум, ребята, встретимся, не встретимся – это вопрос времени. Но точно мы уже запланировали поездку, мы хотим взять в аренду. По Посмотрим по деньгам, сколько будет стоить Motorhome, да, дом на колесах. Рвишка. Рвишка, да, да. да. И хотим троем просто сесть и куда-нибудь, вот вы, вы нам, можете посоветуйте. По этой дороге. Прям. Как минимум туда и назад мы точно прокатнемся, а там, если еще деньги останутся, Может, продлим, продлим, да, какие-нибудь города надо посетить. В Россию, теперь мы знаем, что в Россию и в Беларусь не то, чтобы ехать, там даже летать над ними, над этими городами уже опасно, уже нельзя, поэтому там туда точно пока не полетим, не поедем, но какие-то города захватим, я думаю, да, покатаемся, посмотрим, приценимся, чем почем почем да может вы, может вы нам что подскажете какие нам города посетить где побывать вы тоже никогда не касались в комментариях пишите вот видишь молодец короче вот такой план мы у нас все хорошо мы как-то живем выживаем каждый по-своему вам тяжело, но мы их тяжело, да? Вам вам повеселее, ребята, вдвоем прилетели, два друга, вы в Беларуси дружили, да? Да, да, мы давно. Дружили. И Здесь дружите, все нормально, так что вот так, ребята. В Лос-Анджелесе живем, очень отличное место. Просто. Сегодня не показали, ребят, вот просто вы, если если вам всю историю ребят рассказать, как они живут вообще, вот, вот на такой тачке катаются, как они мне все показали дом, где они живут, вы если вам этот дом показать и вот ребят такие, как они сейчас есть, вы бы сказали, да, ну понятно, ну в Беларуси бабки своровали, приехали с своим Бабками, mm. и с этими бабками здесь, белорусскими рубликами, или что там, рубли какие-то? Какая там больная? Такие руб... же, да? только так не такие да. же, только не такие же, да. И вот они здесь живут. Нифига подобно, просто простые грузчики, простые работяги. Простой грузчик в США. Простой грузчик, ну, правда, это, это звучит легко, но работа тяжелая. Работа, правда, сложная, но за нее платят бабки. Я не буду спрашивать, но это некорректно, сколько вы конкретно зарабатываете. Ну, вот, допустим, пришел доходяга какой-то. Как я такой. Пришел, да. только прилетел. Говорит, устройте, возьмите к только себе. Прилетел. На старте вообще, на старте самое минимальное. На что он может рассчитывать? Смотри, прилетел, на следующий день пошел на работу, да. через месяц получишь 4 тысячи долларов. Если ты будешь работать. Если будешь работать, тебе хватит на еду, на жилье. Да. Да. Жилье, ребята, у ребят жилье просто дом на, я не знаю, с прекрасным видом. Басик есть там, нет? Есть, есть. есть. Бассейн есть. Но, есть, но они меня к себе приглашают, так что как-нибудь я запишу и оттуда видео, когда-нибудь через какое-то время. В следующую поездку. Крутой дом, офигенный вид, район нормальный, Да. Район хорош, тихий, спокойный, гость в поля вокруг. Да, вот представьте, представьте. Это, это, это важно, чтобы это не я говорил, чтобы это ребята сказали, что ты приехал, ты работаешь, да, всех приглашают, ты работаешь, и ты реально можешь вот просто себе машину купить, ты, реально, ты просто себя человеком чувствуешь, правда? Просто чувствует себя человеком. Позволить себе походы, вот в ресторан мы сейчас сходили, посидели, просто вечером куда-то покататься. Причем, ты просто обычный работник. Обычный работяга, да. Ты не, ты да. не родился, да. у тебя, у тебя ни языка, английский. да. Никто не говорит, что это легко, ну то есть не, мы не говорим о том, что что, ну типа грузчикам работать легко, да, нифига не легко, но то если ты будешь проявлять старательность, если ты как бы сильный духом, если ты физически крепкий человек, да, как мы, здоровые, да, Просто кабаны, просто кабаны. Это еще камера вам не передают. Нет, они просто в три раза шире меня. И если ты будешь проявлять сарательность, если ты будешь работать, фигачить каждый день, то вот реально 4 штуки, представляете. Просто на старте тысячи, дальше суетиться будешь. Вот, например, как ребята с тачками суетятся. Причем они эту тачку реально вы можете продать и чуть заработать, да? Можем заработать, но, но смысл не в этом был. Смысл не в этом. Ужас ну, в поп... том, чтобы самим все сделать, просто прикольно было. Да. Ну и как бы, да, она новое мы на ней можем ездить и ездить еще да. сколько лет. Поэтому что, прилетаем, а, и если нужна будет работа, мы поможем. Поможем мы? Конечно, Особенно белорусам. белорусам, правда? Белорусам в Лос-Анджелесе сразу, сразу. Ребята, сейчас вот едем мы по Лос-Анджелесу, знаете, что подумали? Не подумали, мы это уже обсуждали в кафе, короче, вы, наверное, смотрите, как, как это, промоушен называется, да, промоушен, правильно, mm -hmm. Промошн хардкор, ну, драки, дерутся они там на ютубе, и вот эти ребята, они собираются, в, вроде как предварительно, я слышал где-то у них там в роликах, в ноябре они собираются в во Флориду прилететь и устроить там лютейшую жесть, бойню, на уважение и все такое, да? Как они говорят? Чисто Американцев побить. Американцев побить. Короче, вопрос в чем? Вот мы сейчас едем и думаем, а как туда попасть? Ну, то есть, понятно, все, кто там в теме в России, наверное, имеют туда доступ. Может быть, кто-то из вас какое-то отношение к этому промоушену имеет среди моих подписчиков, может общаться с этими ребятами и сможет нам как-то помочь. одной билет в Входной билет выписать. Да, дело это даже не деньгах, а в том, что, ну как то выход найти, как это где это купить, договориться, спросить у кого-то, как-то что-то взятку, не взятку, ну чисто вот такая вот по тем, нашему, чисто по нашим, чист, да, чисто по нашему, да, по нашему, как мы привыкли. Если да, есть да. варианты, чтобы дали возможность да. посидеть, посмотреть, насладиться, насладиться вживую, да, то Трэш-током, трэш да, мы, мы бы тоже кричали, мы может быть в группу, может запись нас в группу а если поддержки. Если надо, мы и носы поломаем, или уши, знаешь, как уши ломать, блять, эти борцы. Везде, я видел бутылками, знаешь, если надо мы тоже сломаем себе уши и жизнь сломаем себе, если надо короче, кто знает подскажите, пожалуйста, если есть такие ребята кто в этой теме, мы хотим в ноябре туда съездить, прямо в Флориду, они обещают вроде бы приехать и соответственно, ну, ворваться, правильно? да ворваться промоушен, то есть показать, кто кто вообще есть кто. И только ли они в Флориду едут или еще Да, куда? или может еще куда они едут, и не едут, может, а может не едут. Может на Аляску поедут. Может на Аляску, да и мы бы поехали. мы бы просто сейчас чисто вот этот или автодом. В или в Китае. в общем вы поняли. Есть вариант, у кого-то кто-то знает, да, кочевников, как приютить, как в нас туда интегрировать в эту систему хардкорную. А если мы ворвемся, то все, это будущее обеспечено. За поясом. Только сразу за поезд нам надо, нам не надо просто да. сразу за поезд, сразу за титульный, титульный бой, титульный бой, титульный все, короче, решено, ждем ваши сообщения. Так, ребят, ну что, самокат бросил в багажник, поехали отдавать машину. Блин, она дымит страшно, конечно, ребят. Какая так дым. Дым просто. Охранник подошел, нюхай. Ребят, смотрите, пустым как хорошо ехать, все плетутся в правых рядах на аварийке, а я лечу правда все ребят у меня пустой трейлер можно лететь в отпуск. правильно правильно завтра с утра еду на станцию делать все